Добрый день, господа. Небольшая информация. Я, наверное, как и вы, многие из нас получили экстренное оповещение, которое проводится Государственной службой Украины с чрезвычайных ситуаций. Это делается для того, что, ну, если вдруг какая-то авария, не будет там электричества, ну, в общем, Начнется апокалипсис, грубо говоря. Разработана специальная система, технология вот, Cell Broadcast. То есть доставка без SMS. Это просто на ваш телефон приходит экстренное сообщение. И ну, я вот даже видел видео одного, то ли это блогер, то ли это журналист то ли это правозащитник, э, ну, в общем, и швец, и жнец, и на дуде, и грец. И он э, устроил из этого, э, ну, знаете, как сказать, шоу, ну, записал вот видео, я вот, думаю, запишу тоже, для того, чтобы вы просто понимали разницу между подачей информации этими людьми и э, достоверной информацией. Вот она, достоверная информация. Можно перейти на сайт, ссылку я оставлю, почитать об этой системе, вникнуть, нужно ли вам это, это оповещение, не нужно, не нужно вам это оповещение. Почему? Потому что, ну, например, знаете, вот была авария на Чернобыльской АЭС, что-то бахнуло, да, там, и пропаганда рассказывала, все хорошо. То есть это делается для того, чтобы... Ну, вас оповестить об опасности. И вы знали, что есть какая-то опасность. И вы могли действовать с учетом того, ну, что угрожает вашему, вашей жизни и здоровью, да. Ну, то есть, можно отключить, типа, я тут такой перец, супермен, мне ничего не страшно. Это ваш выбор. Но, опять же, вернусь к тому, что стало мне интересно, что вот молодой человек звонит, Водофон там или в Киевстар В общем оператору и говорит Вы там отключите Вот как выглядит вот это сообщение Вы мне отключите, я не хочу ничего э, Получать Я вам оплатил там эта услуга и так далее То есть э, ну, Звонит оператору девочка, которая там Ничего не разбирается в этом по сути А все же просто Если вы хотите отключить Эту это оповещение, то тут в этой статье написано для каждого из, вот как управлять получением уведомлений в телефоне. То есть вы можете зайти вот в своих телефонах, тут для каждого телефона Samsung, iPhone, OnePlus, Huawei, у кого какой. И, например, вот для iPhone, вот на моем телефоне я зашел. Настройки. Раздел уведомления, опускаюсь в самый низ, и там написано экстренные сообщения. Я эту, э, там такой ползунок, зеленый, или э, ну, выключить неактивный. то есть зеленый погасить. То есть, если оно включено, оно горит зеленым. То есть, если вы зеленый цвет уберете там, то уведомления приходить вам не будут. Все, не надо звонить оператору, нагружать сеть, э, Снимать видео, это, ну, глупо. Так, вот эти ребята, я, опять же, я не буду персоналей называть. вы все знаете, вы, не то, что все, но многие смотрят э, их видео, они там пытаются бороться с какими-то ограничениями и так далее. Ну, все сводится к тому, что это просто раз, развитие своего канала путем создания каких-то стрессовых ситуаций, хайповых. Сложного ничего нет. Зах, захотите выключить Зашли в телефон, выключили Все, вот инструкция Почитайте, принимайте решение Я лично, если вам интересно Оставил Это уведомление У себя на телефоне Почему? Потому что я, во-первых Ну, как мужчина Который имеет семью Должен не только думать о своем спокойствии, так сказать, чтобы меня не нарушили Вдруг покой Но и о безопасности своего ребенка Своей жены и так далее То есть предпринимать Шаги, исходя из ситуации, которая мной не контролируется. Я не могу контролировать процессы, которые от меня не зависят. И поэтому вот государство таким образом будет оповещать о том, что какая-то экстренная ситуация. А что с этой, как... как вести себя в этих ситуациях? Тоже есть, опять же, рекомендации. И из этих рекомендаций каждый будет... Либо им следовать, либо не принимать. А выставлять это на общее обозрение, говорить нет, да вы это отключаете, и так далее, и тому подобное, я бы не стал. Вот. Всего вам доброго, подписывайтесь на мой канал, вот. тут только достоверная информация. Принимайте решение на основании достоверной информации. Вот, пожалуйста, ознакомьтесь с полным списком, не буду перечитывать, занимать ваше время. Время наше э, очень... Дорого. И надо его ценить. Всего доброго.